Тенденции и технологии современного мира меняются очень быстро. Расширяется применение цифровых финансовых технологий. С каждым днем для оплаты товаров и услуг все чаще используется безналичный расчет. В этих условиях общество формирует запрос на повышение скорости, удобства и безопасности денежных расчетов. Центральный банк России готовит проект по внедрению цифрового рубля на российский рынок. Крипторубль или цифровой рубль не является неналичными деньгами, поскольку он не существует в физической форме, а существует только в виде компьютерных записей. Но, с другой стороны, он не является и привычными нам безналичными деньгами, поскольку не является остатками на счетах в банках. Крипторубль – это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России будет выпускать в дополнение к уже существующим формам денег. У граждан появится возможность зачислять цифровые рубли на свои электронные кошельки и пользоваться ими с помощью мобильных устройств и других носителей, как в онлайн-режиме, так и в отсутствии доступа к интернету. Оперировать цифровым рублем можно будет помимо банков, не обращаясь к ним как к посредникам для хранения денег, и для перевода денег от одного субъекта к другому субъекту. Отмечается, что введение в оборот крипторублей будет очень полезным для государственных структур. Так отследить переводы цифровых денег можно будет намного проще. По мнению экспертов, это сделает переводы средств более прозрачными, а также исключит возможность использования крипторублей в незаконных целях. Крипторубль – это будет валюта, все-таки контролируемая Центральным банком, и таким образом полностью вписанная в денежно-кредитную систему России – а с другой стороны, объем выпуска крипторублей будет находиться в согласии с общей политикой Центрального банка по увеличению или уменьшению денежной массы. Пока что введение крипторубля это только планы. В ближайшее время перед Центробанком станут задачи обсудить ключевые аспекты, преимущества, возможные риски, этапы и сроки реализации проекта. И только после этого станет ясным, будут ли граждане России, помимо кошелька и банковской карты, носить с собой в кармане еще и флешку с цифровыми рублями. Лев Диденко, Леонард Авлетьяров, Универ, Ньюс.